Я вот, э, кроме того, что я пастор церкви, да, я являюсь папой в этой беременной девушке. У себя на пастор на церкви, а сам баштата беременная жена. И кто-то может из, из вас или из наших телезрителей да, спросить. Никто вас или наших телезрителей может допитать. Нормальный папа. Или нормальный, муж, нормален баща, или нормальный муж нормальный башта или муж нормальный служитель служитель пустил бы свою беременную дочку в тюрьму бы пустил э, в затвор мужскую тюрьму в мышкин затвор <реш> <реш> я думаю что многие бы вы сказали, сказали, но ну, человек не может быть нормальным. Чем би сказали, человек не может и будет потому что в принципе это действительно ненормально. что <laughs> тут И вы знаете, был такой период, когда мы в Казахстане бы ездили по тюрьмам. И мы в период, так в период, в что мы в затворе. И в тюрьму в основном общего усиленного и понял налива в общ затвор понял гострог режим в ходех мы слышу я даже знаю такой случай дуризна мы один случай когда э, на промзоне куда там на в тюрьме усиленного режима в затвора с усиленным режим заключенные захватили тюрьму и затворнички завладях завладяха затвора и взяли заложников и взяха заложниц ну, то есть мы все равно чем-то рискуем, правильно? Рисковых рисковом ясное, что куда-то его можно затвор? Если вы сегодня у меня спросите, когда мы начали здесь тоже ездить по тюрьмам, и куда тук тут все что запощенных мы доходим в затворе. Я поехал. А супердох? Моя супруга поехала. моя супруга все что у тебя? Брат Эди поехал. Брат Эди все что? Павел еще поехал, Тогава Петров. Павел Петров и с мы с нас. там служили. Какое-то время. Через какое-то время только жена ездила. По, по, после само супругата ми е ходила. со служителями. Но потом а, я думаю, что человеческое что-то разыграло во мне. Но после нечто човешко а, в мен я понимаю, что я, я, я рискую своей женой. И я разбрах, риску Кто знает, может ее могут взять в знает, может некуда ее взять в заложницы. И на каком-то этапе я ей за препятствия. И на некуда в один этап казахи, да не нама доходишь там. Потому что я переживаю. За что-то за что-то за а, Знаете, сегодня я хочу задать вопрос вот. О чем вообще говорит? И ском задам вопрос. За какого вы говори? Что отец? Баштата? Или что супруг? Супруг. Или что служитель? Или служитель. А, пускает девушку беременную. Пуска беременная жена. Или просто девушку? Или да, просто жена. Такую как, как Даша. Или такую как, как Оксана. Говорит ли это о нашем безумии? Твои говорили, знаешь, что безумие? В какой степени? Знаешь, что В некоего степени да. Соглашусь. Что ты ну, знаете, писа, пис, пис, Писание говорит. Писание казва, Будьте безумные Христа Будет Но все-таки я, я выскажу свое мнение. Ну ты свое мнение. В большей степени. В степени. Это говорит. Говори, о нашем доверии Иисуса Христа. В Иисус Христос. насколько мы доверяем Господу? Доверяем на Господ? Значит, завтра мы пойдем в мусульманские страны. Насколько мы доверяем Господу? Кого на Господ? вот всего лишь этом я хотел да сейчас будет супруг, вот супруга на тазе беременная жена? Он тоже немножко такой же сумасш... Сумасш... То что и настолько же доверяющий нашему Господу Иисусу Христу. Ну Толку вовсе доверял на нашему Господу Иисусу Христу. Пастор Роман сегодня. Спасибо за такое мощное приветствие. Благодарим за Толку мощный поздрав. Да, действительно, мы как верующие, как христиане, не от мира сего. Наистинно, ни как верующие христиане не смеют озир свет. И у нас на молодежках мы общались ну, много ребят молодежи есть и на имеем хоровичи, которые еще не ходят в церковь но при этом посещают, и то, что не ходят на церкви, посещают молодежку служение Богом. И Бог. И мы как-то задали им вопрос какое у вас было впечатление о верующих и вот, о молодежи задал их вопрос впечатление за приди до да доли при нас но они говорили там, но ну, они какие-то странные. Казаха, не очень, короче, было. Впечатление то им не бежит много доброго. Я говорю, а сейчас вот о нас... И Египет, а как мысли за нас? И нам сказали, ну вы почти нормальные. Казаха, почти И вот это меня, в принципе, обрадовало, что он не сказал, что вы нормальные. Я слышно, -то что ли, а... что Обаче а ту... а почти нотка безумия и ненормальности в нас присутствует. Нотка на и на нас. Да, и вот Аня засвидетельствовала по поводу сегодняшнего дня, день. И вообще неделя у нас выдалась такая очень. Эмоциональными горками. эмоциональный аттракцион. Да, что и все. Как во, перед служениями или после каких-то служений? Приди, или след некой Что вот во вторник нас э, в больнице там врачи немножко расстроили. В... Ну, ошиблись конкретно, но Лекарите расстроили. малку не но, И я получил такое обличение, я что обличение прям в этот же день что я при вот когда вспоминал эту акушерку, гинеколог, Че, шо... за акушерка, гинеколог мое сердце сразу наполнялось злобой. Как би могла доказать такого не все в следующий раз пойду буду ругаться следующий подшу, дыши, что много родственников врачей знакомых со всеми поговорил у всех проконсультировался что со со лекарей, чтобы ее аргументом на мои слова на мои споры не было ты не врач ты не знаешь а тут я был уже подкованныйказ да, под, э, готов вечь но когда я ходил выгуливал собаку и молился по поводу слова для тюрьмы Обаче, и за за затвора, я получил обличение от, бога, получих обличение от бога о том что она обычный человек, това, че человек что она человек который не знает бога това, человек, не познава Бог, и этому не надо удивляться и, злиться, и не да си и да си идосваме, а наоборот благословлять ее а обратно туда и благослов за нее да за нея, и просто не принимать эти все слова, сказанные. и просто в наш, да думи, в наш адрес. и я действительно получил такое освобождение, у меня улучшилось настроение. и освобождение, настроение то. и поэтому я был вот полон духом святым уже в тюрьме И что затова что бях твоя эти... наполнен со святия духу затвора. меня эта ситуация уже не касалась. И та ситуация, ми вечер. и хорошо вот в пятницу. и в пяток. Даша привела такой пример. Даша, пример, она перед сном читала и наткнулась на Евангелие от Матфея, 5 глава. глава, и там говорится, благословляйте проклинающих вас, заслуживающих да вас, тези, -то колнат, -то гонят, -то и я такой, это вот прям подтверждение я на подтверждение. мое обличение, за кое-то все покаях. И вот в субботу, когда произошла эта ситуация... И в субботу, когда случилась эта ситуация... Да, я тоже расстроился. Сын, что я расстроил. Что у нас и Ульяна тоже пострадала. что ты и Ульяна пострадала. Но меня потом обрадовала реакция моего сердца это на и реакция сердце, молодежи и, реакция на и, в частности, особенно Ульяна. И на на Ульяна. что никто не поднял истерику, истерика, не начал там проклинать злостность, не почта до колнея, до злословий а все просто помолились благословили а просто се и помолиха, эту ситуацию и, тази и меня как молодежного пастора это очень обрадовало, мен, зарадва, что вот наш такой лидерский служеб... служащий костяк молодежи лидери, в действительно доверяют Бога и не, не имеют такого жесткого жесточенного сердца се на Бог сердце, что они не привязаны к материальным благам Поэтому наш вот, несмотря на все это, последующий день и вечер просто прошли на уран. Затова, вопреки всичку, не, не намного Потому что у нас вчера были трое новых человек. И, вчера и, трима и мы этой радостью смогли им передать нашу любовь. И не да им тази Иначе, и любовь. если бы мы были бы загружены, они бы мы больше сюда не придем. Да идут пак. А так они увидели радость увидели любовь радость и любовь и поэтому они горят желанием еще раз приходить сюда из да а сейчас намного проще там стоит вывеска они знают куда они приходят Мы и там мимо надписи идут на церковь мы знают. до этого не скрывали и придут, а они укрыли. Но сейчас еще проще, они знают. Упачсигая, уж знает, И для нас это показатель, раз они приходят еще и еще. И за нас твое показатель, что мы идвот пак и пак. Зная, куда они приходят. Знаю, Значит, они тянутся к этому. Значит, че, э, И вот неделька выдалась очень активной. И много активно. Господь на этой неделе со мной работал по особенному. Господь по особенному с мен, Разговаривал по особенному. И, по -особен начин, и слава Богу, Он дал мне Слово и для тюрьмы. И, слава на, Богу, и, за затвора, и на молодежку. И, за молодежку ту, и даже сейчас, вот, чтобы с вами поделиться. И даже сейчас да я с вас. И хоть мы все с хорошим настроением на подъеме, и вопреки, сме в Моя проповедь не будет слишком веселой. Но, да весело. Но об этом нужно говорить. Да за и тема моей сегодняшней проповеди. И на это как побуждение. И това, как побуждение. Будьте готовы. Да готовы. И знаете, несколько месяцев назад. И, и месяца, мне приснился один сон. А я его помню до сих пор детально. А смогу много Сигу вспомним? Максимально детально. Всякий И я его растолковал. Я, я, молился, я поделился с пастором, поделился еще с некоторыми людьми. С пастурой, с и я оставил это вот чисто в нашем таком узком кругу. его в Но ä, последние события в мире. Моё последнее тисябите по святом. Заставили меня больше вот размышлять над моим сном. Меня караховашти над моим сном. Над тем, что сейчас происходит. Над твою Над книгой откровение Над книгой то Откровения. И Пророк Даниил это две мои самые любимые книги. И Пророк Наданил твои самые две те любимые книги. И бог дал слово и, господь ми даде слово и я понял что надо поделиться ее не только в нашем таком мало да э, а со всей церковью и церковь. поэтому я хочу вначале поделиться с вами моим сном и за това искам първо да ви саня, потом толкованием а, след а потом тем что бог мне вот давал на протяжении последних недель если два господь ми даваше, и этой ночью на седмице и, тази нощ. и вот мне снится сон, <coughs> сон где я иду с каким-то человеком, вървя с человек, погода такая пасмурная немного ветреная, е малко вятър, дожд, и мы э, что-то смотрим в небо и, ние небето, и видим огромный летающий корабль самолет и у него форма была не совсем как у самолета. Форм, совсем как у нас Примерно как площадка авианосца, если вы видели когда-то. Говорю И примерно такого же размера, но в небе он летал. Говорю долго уже И просто в один момент мы видим, как он берет и просто врезается в землю. И в один момент не виждаме, что он просто падает и падает в рази там взрывы, огонь, взрывове, огонь, И мы с этим человеком бежим на это место, место. Потому что в этом самолете могут быть люди, и мы можем их спасти. И просто когда вот он упал, и той пада, начался очень сильный ветер, сильный ветер ураган, дождь. Много сильный дождь и небо настолько сильно сгостило тучами и небо это толкнуло сильно все наполнилось облаки что полностью закрыло солнце и стало очень темно что солнце то и стало намного темно и вот мы бежим к этому месту и не течем месту я просто в один момент поднимаю вновь свою голову вверх и в один момент сидяком главато на горе и вижу как летят еще два таких же подобных самолета и вижу еще два подобные самолета и этот ураган сдувает Второй самолет, и ветер, э, второй самолет, он ударяется в третий, и они вдвоем То падают есть на землю. В третий, и, те -то падают сверху землята. и мы бежим, пытаемся туда же сразу побежать. И, не идти, чем мы чем мы там. и в этот момент я просыпаюсь. И, в тот же момент я и уже на этом этапе я начинаю чаще понимать, какие сны действительно мне говорит Бог. И вечно то этап да разбирам, са от Бог, Какие атаки дьявола? Са атаки от дьявола. А какие? Ну просто как э, процесс воображения моих эмоций. Са мозг. Сыништа, мозг. И это было, вот, получается ночь субботы на воскресенье. И Я после служения сел и начал молиться Седних и порхать. У Бога толкования моего сна. И вот он дал следующие места из Писания. И вот следующие места откровение следующие глава в стих. Откровение 6 глава 2 стих. Я когда только пришел в церковь, Куда ты на мне э, один мой друг сказал, и один мой Миказа, Ромчик, если проповедующий начинает свою проповедь с э, книги Откровения, а за вот книга это будет очень невеселая проповедь. И веселая проповедь. Это будет очень такая пессимистичная.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 ошибочно могут полагать, что здесь может идти речь о Иисусе. Потому что в Откровении 19.11 19, 19, Давайте прочитаем. «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный». Вот в этом вторичном месте тоже говорится про белого коня, и то, что есть э, идущий на белом коне, и тут uh, говорится про Иисуса. И тут на место, за небету и за този, идва. Но хронология событий говорит нам. На не казва, что Христос придет в конце великой скорби. Че скорб. А тут этот белый конь идет в начале. И после себя он приносит разрушения и войны. И следствие объяснено разрушения и войны. Поэтому я пришел к тому, что тут правильнее принимать вот этого всадника на белом коне как антихриста. И из этого стигна до заключения четуки по правилам допряма метоза белка конка то антихрист. И есть одна <coughs> очень такая хорошая, интересная деталь. И много интересен детал. Также в Откровении 6 глава 2 стих. что в Откровении 6 глава. Там говорится про то, что у него будет лук. И что он принесет войны. Но при этом не говорится о том, что у него есть стрелы. И я пришел к тому, что вот Антихрист придет в мирное время. Но... Сразу, ну, вскоре после этого начнется война, начнутся войны. Второй и третий самолет Второй и третий самолет, они упали одновременно. И в Откровении шестая глава также 3 от по шестого стиха также об этом говорится. От 3 до 6 стих сеговори, и когда он снял вторую печать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 Хиникс пшеницы за динарий, И три хиникса и чменя за динарий, И лежи и вина не, по, не повреждай. Тут говорится про то, что второй всадник и третий всадник это война и голод. Тут второй и третий всадник, что война и голод. И в Матвее 24 глава 6-7 стих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 И все мы знаем из э, историй. Всечки знаем вот история это. Что всегда после войн очевидно, след войны. Чеви нагислед вуини. Приходит голод. Идва глад. И вот я вот в этом понимании пришел к тому, что Антихрист уже среди нас, че среди нас что он уже начал действовать, до действия. все мы видим новости о войнах, новини за войните, по разным местам, по места. все мы видим о том, что все больше и больше говорится о том, что в ближайшие год, даже может быть к концу этого года следующего, и во многих странах будет нехватка продовольствия державе особенно в африканских храни, в и когда я получил подобное толкование поделился с пастором получив пастора потом поделился с молодежью и потом я вспомнил тот день После си за он сутрин. Вот представьте, вот я мне снится этот сон, я о нем размышляю. Сыну вахтозе э, э, Но поскольку нам нужно ехать на служение, у меня не было времени посидеть его толковать. Но я помолился, попросил Богу дать толкование, что когда сяду вечером, чтобы Господом, и сталкуво, на вечер да Чтобы у меня отговори, были силы и голова была чиста. Да силы, голова да и, чиста. и вот мы с и едем на служение. И, и я слышу очень такой звонкий гул. Много вот как, примерно Ушите как шафран. Нечто, като... Шафар. Шафар. Вот. Шафран это трава была приправа. <laughs> Вроде завтракал. И с нами еще был Пашка. И с нас беше и Паша. И я такой смотрю, они такие нормально сидят. Телефона, с Саня си стоят нормально. Я говорю, вы же слышите что-то? звук. Таки, нет, и нет, Я казват, Не. говорю, странно. Я казвам, странно. И вот когда я себе толковал, этот толкувах, сон, сон, я вспомнил uh, этот звук. вспомнил звук. И я понял, что это. Дано как какое-то предупреждение, что что-то будет. И когда я делился с молодежью этим, И так узким нашим со, кругом, наши крыг, я говорю, что-то будет. Им нечто. Это было в конце декабря. Конце на И когда пошла новость о сильных землетрясениях mm -hmm. в Турции, Сирии. Когда начинали новинцы за сильные землетрясения в Турции, меня вновь вот так коснулось. А был вот этот звук, было предупреждение, что что-то будет. Меня ме звук, И я тогда понял, что нужно быть всегда готовым. И тогда И вот недавно, перед Паской буквально И за наскоро, пару дней, День, я смотрю новость, новини, что в... В Мекке все знают у мусульман вот эту меку, в знают Подул очень сильный ветер. Там, когда тут молят. Подул очень сильный ветер и ветер. из разных щелей начали выходить огромное количество тараканы и мосшек. И различни, от различных дубки вот зимят за хода ходы и огромные хлебарки и э, такие вот муш, муш, мухи. И, и это за несколько дней, там буквально действительно день-два до Пасхи. И, велик ден. и тут опять меня вот как током бьет. И минут новый в среднем и удар огромные разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. в Турции. Мусульманские страны. Мусульманские держави. В которых э, в Сирии вообще были случаи, когда христиан резали за. Сирии за В истории Турции тоже есть. Во, в истории это на Турции а такие моменты самое главное достопримечательность и священное место мусульман и на выходит такое количество разных насекомых такого количества на это прям в точности шаги как э, наказание египет, и стъпки, в на египет там тоже были разные катаклизмы дожди наводнения там различные катаклизме насекомые которые съели насекомые, их урожай и, и прочее. И нататък, и я еще раз понял действительно последнее время на последние времена идват, и я еще раз вспомнил свой сон и саня, и там вот, вот первое вот откровение и 62 где явно говорится об Антихристе. Я такой подумал, а кто же он такой? В Библии, в Библии это? об Антихристе говорится только в четырех местах. За Конкретно. Само на четыре места. Первое место это первое послание Иоанна. Первое послание к Первая глава, седьмой стих.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 что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время, и в этой же главе 22 стих, «Кто лжец, если не тот, то отвергает, что Иисус есть Христос». Это Антихрист, и отвергающий Отца и Сына. И последнее место, это первое послание Иоанна, 4 глава, 3 стих.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 и если брать по Библии антихрист и, в библии это антихрист это тот то противосто... э, у... принижает силу бога силу иисуса это какой силата на, и на иисус а иногда ставит себя на его место а даже на место. и мы можем понять что Подобные люди были и во времена апостола Иоанна. И можем да разберем, его времена есть они и сейчас среди нас. И массы что нас. Более того. На когда он говорит в первое послание Иоанна 4 -й, 3 -й стих. -то говорил в Иоанн, Он говорит о духе антихриста. за духа на антихриста. Значит, это. Может быть не только какое-то физическое воплощение человека. Значит, вам вас может не Даниэль сам у меня какое физическое воплощение на антихриста? Но и дух, но и который дух. будет управлять умами дух людей. Дух, то что управляло у Ветина Хората. И о том, что будет управлять их действиями. И что управляло действиями им. И в Библии. И в Библии это. Есть пророчество. Ему пророчество о о самым самом страшном и главном антихристе. И антихрист. Так сказать, правой руке самого дьявола. Десница-то на дьявол. Это в Откровении. Откровении. Тринадцатая глава. Тринадцатая глава. Полностью. Сейчас. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами».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 не только политическим, и но, так, и и звезды, не лидер, но и религиозным лидером. но и религиозный. А по религиозно можно понять по тому, где написано в 13 главе первом стиху. А можем да, видимо, в 13 глава. Что на головах его? Будут имена богохульные. богохульни? И вот мы видим про то, что говорится про богохульство, И вижу, что он будет э, принижать силу Иисуса или же будет себя ставить на его место. И в принципе есть множество деталей, которые э, ставят э, Иисуса параллельно антихриста, точнее параллельно с иисусом Ему много ставят антихриста параллельно с Иисусом? что говорится что это первый агент сатаны <говорится>, что первый агент на вот как иисус начал свое служение, как служение туси. выйдя из воды когда его крестил Иоанн креститель из же крестил Иоанн. также и зверь Начинает свою деятельность Выйдя из воды Вот в 13 главе 1 стих И стал я на песке морском И увидел выходящего из моря зверя Он выходит также из воды Второе Тору. иисус получает свою власть, от отца. Иисус свою власть от отца и подобно как иисус получает власть от отца, и как -то иисус власть от отца так и зверь получает власть от дракона, Такая зверь получала власть от дракона. это во втором стихе зверь, э, и, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть иисус совершал свое земное служение, земное служение по почетам историков около трех с половиной лет также и в, в пятом стихе говорится о том что зверь выдящий из моря будет господствовать 42 месяца 5 пять и это вот это и есть три с половиной года. Твоё существование три гузини и половина. Четвёртое. Четвёртое, то что? Иисус был распят, а потом воскрес. И, Иисус был распят, если Твоё воскреснуло. Также и зверь будет ранен достаточно смертельно. Это есть в третьем стихе. Слышь, что такая зверь, что ела нен. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Чего видел, чё че клеватому была ногу сильную на и пятое, и пятоту, власть Иисуса власть на Иисус, значительно возрастает после Его воскрешения. Также и у зверя Со, что такая после зверя? смертельного ранения возрастает Его сила. След сила тому Это вот в Откровении, Вагу 13, в 13 глава, 3-4 стих и 8, -я. 3 -я, 4 -я, 8 -я стих. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю и кто может сразиться с ним. И восьмой стих: И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Уакнса, закланного от создания мира. И тут мы видим, что зверь, первый зверь, получит силу и власть после и самого... видим, и власть ранение, ранения. Существует и множество других параллелей. Существ и много И тут не стоит наивно полагать, что антихрист постучится вам в дверь. И тут наивно да полагами, на И скажет: Добрый день, я антихрист". И кажу, Добрый день, а сам антихрист. Нет, он будет себя вести очень не то чтобы скрытно но очень замаскировано то есть много он будет всячески аргументировать свое действия писанием иисусом писания по иисус и будет потихоньку стараться заменить его место и малку и отсюда задается вопрос а можно ли понять кто же является этим Первым зверем. И тут надо да задать вопрос, можем ли да разберем, кто являлся первым зверь? И это мы можем понять, вот, начиная с его описания. Можем да го разберем спорит В Откровении 13 глава 2 стих. В Откровении 13 глава. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу и престол свой, и великую власть и также в книге пророка данила говорится про этого зверя что у него будет э, 10 голов и тут все говорит, 10 соответственно это будет э, власть которая будет выходить из э, разрушения какой-то империи и которая будет разделена на 10 частей разделена на и вот вот парочку таких аргументов, вот подумайте. Он имеет политическую и религиозное влияние. Няколко аргументов, то ему политическую и религиозное влияние. Он противостоит Иисусу путем подмены... Противопоставясь на Иисус... Э, ...определенных за... фактов, подражая Ему. Смена на некие факты, подражавая к Ему. А какая империя несколько тысяч лет назад развалилась на десять частей? Коя империя се распаднала преди няколкох хильди години на десять частей римская империя правильно римская империя. соответственно он будет быть на территории римской империи и выходить после развала римской империи на то на римской -то империи излиза развала, и есть только одна система подходящая на все эти аргументации има одна система, которая на все аргументы. это римская-католическая церковь с ее папским системой власти римскую католической Церковь со ней, на власть Посмотрите, как подозрительно папство подходит под это описание. Вижте, как под това описание. На протяжении более тысячи лет. В продолжение на тысячи години, многие короли боялись. Много се пап, папу. От папа. Его влияние. От влияние. Боялись ему не угодить. до да нему а, много людей было много убито, что они якобы еретики. Уж Хотя они во многом учили людей Библию и отказывались учить папские, ну, насчет папских доктрин. Вопреки, тези вот, к примеру, Ян Гуз. Например, Ян Гус. Чешский реформатор. реформатор. Убитый в 1415 году. Кто был? Убит там За то, что будучи священником. священник. Он не хотел э, поддержать учение Рима. То не поискал, А учил людей Евангелию. учил Евангелие. Уильям Тиндл. Тиндел, который перевел Библию на английский, язык, на английский язык, который также не хотел э, поддерживать и учить людей э, папскими доктринами, и очень много других, примеров. И много других примеров. Один из самых больших аргументов — это... Сравнение десяти заповедей. Которые описаны в Библии. И есть в католическом катарсисе. И если сравнить, мы видим, что отсутствует вторая зап заповедь. Не делай себе кумира. Донеси кумир. Четвертая заповедь изменена, Четвертая заповедь променена, как, э, соблюдай День Господень, да э, день на, Господа, на по, святи праздник Господень. Да, э, святиш праздника на И десятая заповедь разделена на две, чтобы не терять вот эту концепцию. Десятая заповедь разделена заповеди. на две, за да не се губи и получается, заповедить. что девятая заповедь у и, них не пожелай жены ближнего, и девятая заповедь — это не на ближнем, а десятая — не желай, что есть у ближнего твоего. А 10 это не желай, что -то и это все вы можете идти. прочитать и сравнить, что и я не говорю от себя. И любопытно, что отцы реформаторы, и любопытно, что реформаторы Лютер и Кальвин, Лютер и Кальвин также э, называли папство что и сравнивали его со зверем. И со Есть очень много священников Има на протяжении много... всей истории э, католической церкви, в продолжение на церковь, которые ставят папу на дин уровень с Богом. на него со с Богом? Или же называет его наместником Бога? Или наместник на Бог? И что он не может согрешить? Иказывает, что не может да согрешить? Что даже если он что-то делает не так? даже, а что То он не грешит? То не греши. Я хочу подметить, что я сейчас говорю конкретно про папскую систему власти, а не как никак о католических верующих. Искомно вот ближе, че за папского-то власть, а не за католич... э, кат... И вот мы знаем по пророчеству в Откровении 13 глава, 3 стих, и знаем то в глава, что зверь получает еще большую силу и власть, и, още силы и власть после того, как его смертельно ранят. И самое интересное, что в истории папской системы власти есть и такой факт, что эта система обрела огромную власть читайте, и сила с 6 по, век. 6, 6 по 18 век и только вот в, 18, в конце 18 века и саму в край на 18 век наполеон, наполеон по положил конец этому слага края на а кульминационным моментом является пленение момент Папы Пия VI в 1798 году. 1798 1798, -го. После чего он объявил себя ватиканским узником. И у вас может возникнуть ко мне вопрос, что ты же приводил пример, что первый зверь будет э, властвовать, действовать три с половиной года? На <говорит> давал что ты давал? Что первый зверь, но ну, место испытания, где он будет действовать три с половиной года? Чем первый зверь, что действовал три года и половина? Но в Библии неоднократно упоминаются места, где в пророчествах. Вообще в Библии это все упоминают несколько мест, а где-то в пророчествах Где Бог приравнивает день за год. Господь сравнял день со година. Мы можем, приведу один пример. Книга пророка Иезекииля. Четвертая глава, пятая и шестой стихи. Я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и сорок дней нести на себе беззаконие дома Иудина. День за год, день за год я определил тебе. Если посчитать 42 месяца. Яку месяца. На количество дней. На количество дней. И приравнивать это количество дней один день за год. Яку сравняваем это количество дней То выходят подозрительно такие же цифры. Тысяча двести лет. И как мы знаем из истории, и знаем, вот папская эта, система, система имела огромную власть, имела огромную власть с по век. От 6 по 18 век. Это вот лично вот по моему откровению и по... И твои спорят моё откровение... Материалом, который я изучал, Испорт описание первого зверя. Изучав, твое описание, то на звер. А кто же тогда второй зверь? Тугало, кое, а его описание? Не описание, Откровение 13, глава, Откровение, 13 глава, 11 по 17 стих. От 11 до стих. 13, -е. с 11 по 17. -го. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли». Он имел два рога, подобные Агничим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем».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 И что он начнет строить однополярный мир? что до струя, свет? Что он сделает так, что никто не сможет ни продавать, ни покупать? направит да не может туда, туда Что он будет делать знамения, что чудеса? Знамения и чудеса. И что многие поклонятся ему? И чем много хорош, чему все поклонят? И кто в наше время имеет экономические политические рычаги давления. И кой в нашей свят им политические и экономические э, точки из-за давления. Кто может сделать так, чтобы никто не смог ни покупать, ни продавать? Кой может да на праве та никуда не может ни туда продавать ни туда купова? Сейчас по нынешнему времени это больше подходит под описание штатов и Спорт. европейского союза. Сегашну то время тво подходит заповечи ком штатити и европейский союз? И многие приводят пример теологи. И много теологий, да, вот пример. Об этом. Затуа. Но есть сейчас людей, которые... Сравнивают, что второй зверь может быть Байден. Обо чим я часто отхожу такую указываю, что второй зверь может быть Байден, Макрон, Зеленский, Зеленский и даже Эрдоган. И даже Эрдоган. Что приводят пример, что когда-то Эрдоган сказал, что он ну не совсем турок. Да, вот пример, что он не совсем турчин. Ну, а потом начал говорить, что не не не, я турок турок. Все это указал, не не турчинцам. И тут я не могу вам сказать, кто точно из них. И тут не могу даже сказать, кой точно утях я. Но есть один аргумент, Бачимый, один аргумент, который библейский, библейский который нам говорит, казва, что это будет сильная политическая личность. Сильная политическая личность с еврейскими корнями. Где-то даже говорится, что он будет из колена Данова. Но это Адам, мы не можем проследить. И огромной властью. Власть. И... И вот этот вот зверь будет всячески входить в ума верующих людей. В на хората, и так им говорить, и им говори така, что люди будут обольщаться и будут оправдывать себя тем, что он ну, сопоставляет себя с Иисусом, что он как Иисус. И, много Иисус. и будут идти за ним. И, и вот поэтому нам очень важно изучать Библию, понимать Библию, да и разбирать. И если мы получаем какую-то информацию, яку меня что ее сейчас много в мире, ногу, делиться с пасторами, обсуждать это в собрании верующих, чтобы не обольститься, за потому что дьявол очень хорошо знает Писание, за дьявол Писание, и он может на этом управлять всячески умами людей. И может И очень охор, много да? есть систем, которые построены на Писании. много Вот. Mm -hmm. Все знают историю основания СССР. это на основание СССР. Но особенно вот э, молодые ребята моего поколения на вечер младе техорток мое мое то поколение мало вглубляется в историю и не знает что Ленин заканчивал библейскую школу май некую несется в истории это и не знает что Ленин завоевал библейскую что Сталин <связанное> вообще планировал быть священником <связанное> и даже начинал учиться <связанное> и планировал добыть священник семинарии <связанное> да и даже искал даучив семинария это и что они хорошо знали Писание. И, много писание -то. и если посмотреть а, одни из первых а, доктрин коммунизма, и докрин... дни на коммунизма, они очень похожи на, на, на эту на Горную проповедь. Много на проповедь. А, я даже недавно, недавно, пару лет назад, э, один э, коммунист говорил, что Иисус тоже был коммунистом един коммунист, что мол, казваше, Иисус, что Иисус коммунист, коммунистические и Нагородную проповедь, что они похожи. За что -то проповед, и Сталин они что сделали? они взяли структуру Библии. Обаче, и взяли структуру вытащили предмета, из нее Бога, нее Бог, и поставили себя и, и если посмотреть действительно, как строился СССР, СССР то Ленину была уготована роль Бога Отца, Ленин да, э, на на Бог отец, а Сталину роль Бога Сына. На на Бог что всегда всем говорили про то, что он Ленин, наш вождь Ленин. Ленин Вы всегда на все, приводили в пример. Его и наш Сталин. Вождь Ленин. Так же, как и по Библии. Приводится Со, что, пример, -то, то, что пример то, что Бог наш Отец. Что он великий. Чей велик. И... Поэтому очень важно, и за важно, как я и говорил, понимать и изучать Библию, как казах, да чтобы не обольститься. И сегодня уже несколько раз говорили и, свечи не и, казахме, и, Аня, и, Эдди, и Аня, и Эдди про то, что надо служить. За твой, чьи, да служим, Потому что в последнем времени очень в последнее время сильно обольщение придет через комфорт. Много сильного лжащего доди Потому что очень много людей, особенно верующих людей, много хора, верующих хора, придут к чрезмерному комфорту. Силен комфорт. Поймите, я не говорю про то, что комфорт это плохо. Не казвам, я не ухожу в крайности, что надо вести аскетичный образ жизни. Не че да комфорт это хорошо. Начин на живот. Е добро нещо. Но этот комфорт не должен становиться у нас на первом месте. Да застава на первое место что потом когда придут действительно последние дни за этот последний когда этот комфорт у нас заберут не този комфорт нам будет очень тяжело воспринимать этот мир И, и дьявол предоставляя комфорт и дьявол комфорт вот этот второй, зверь, Антихрист, второй, второй зверь Антихрист, будет тем самым этим комфортом показывать что я как Иисус Через то комфорт что что сам, как Даю Иисус, тебе благословение да вам благословение и приди ко мне и у тебя все будет комфортно. Всичку, поэтому вот неоднократно на духовных академиях из дэвид говорит о том что надо открывать Двери своего дома надо служить, Пастор ездить Дэвид на казала, служение. Пастор Дэвид, должны, на, должны на свой дом, доходим на служение и миссии. Наши пасторяне однократно призывают нас к служению. Наши что однократно не служение, К тому, чтобы мы были готовы служить. И служение Богу было для нас на первом месте. И служение то на Бог за нас. И очень важно. важно помимо того, чтобы мы изучали Библию, да Библията, чтобы мы служили, да служим, чтобы мы действительно вот ту любовь, вот сегодня я и говорил, на истина, любовь, говоришь, Эди говорил, которую мы получаем, чтобы мы могли отдавать ее большему количеству людей, да можем да хора, чтобы мы могли их также спасать. Да что потому что в последнее время, за что последнее время Бог будет действительно единственной надеждой и помощью нам. Бог же наистинно, единственное подкрепо и помощь за нас. Поэтому я призываю вас бодрствовать. Из-за того я призывал, чтобы мы были Не унывать. Донести Не зацикливаться на том, что да, действительно последнее время идет, да не в... това, и не надо нам время, уходить в крайность, не да крайности, того, чтобы просто закрыться в каких-то пещерах да или наших домах, в или в домовете и си, ждать. И да чакаме, Наоборот, мы должны выходить в этот да в свят, Просто с двух ног влетать и забирать, спасать души, да для Бога. И да крадем души за Бога. И... Также не есть другая крайность, когда люди и так будут последнее время. И и поживу я как хочу на золотая да среда, И если действительно мы будем подпитываться духом святым, со Дух, Будем иметь коннект uh, с Богом. И нам будет намного проще пережить Еще это много да И эта неделя мне действительно показала хоть и такими мелкими неприятностями, и много и но действительно, как с Богом неприятности переживаются легче. Но видя их как со сбоку, тези нечто себе проживают много полегче. Никакие деньги не дадут вам легкость в этом мире. Никакие пареньям это да не дадут или куда. Если в посмотреть свят. статистику, то а большое количество самоубийств это очень богатые состоявшиеся. Уже много самоубийств со Хора. Я вот помню, был маленьким и удивлялся новостям малак, много новините, в 2008 году, когда был мировой кризис, През 2008 година, криза, а, ну, нам показывали криза. новости из Штатов, Показывах они новини от Штатите, что вот, якобы ну, богатый человек, че уж хора, но прыгают здания и крыш. Потому что деньги было для них действительно основание. За основания. И в кризис их основания пошатывалось. И в мырдолу, И дьявол их подталкивал на это. Дьявол под действия. И поскольку вот у меня откровение действительно, книга Пророка Даниила, одни из любимых книг. И книга это откровение ты. Я так начал там говориться про то, что в последние времена бегите в горы или сам. Я уже заканчиваю. И и последние времена. Я начал присматривать, так, поскольку я занимаюсь недвижимостью, присматривать там участки, что почем. Как брокер глядом какую строил там. Что можно строить. Как вы можете и я как-то на молодежном лагере, мы когда ребятами общались, и Я вот поделился лагерь, своим вот таким видением. свой И там был парень, лидер молодежного служения в Бургасе. Он такой, ну не знаю, ромчик, каблукор, там. И не бы, знаем, время. Вроде еще есть. И когда к концу прошлого года, начале этого, я уже не помню. Минуты, или начало, тази, Были новости о возможной скором ядерной войне. Имаше мне написал. Томе когда будете ехать в горы и леса, я с вами. Романе, <свят> гора, а с вас? И я вот говорю молодежи, смотрите, как у нас наше молодежное служение воз, раз, на возрастает. Видите, как молодежку И приходят нужные люди Ид вот Леха, вот Лёха, например алексей например который любит природу природ которого э, технический склад ума Има технический ум и вот брат Эди. тоже Эдди с техническим складом все, ума с, с золотыми руками будет кому помогать строить. до бумага достроим. пастырь у нас рубак Пасторы, Александр Шарич Рыбак Александр Шарич Рыбар. будет кому добывать рыбу на у нас в молодежке есть два человека мастера спорта стрельбы из лука Има два были в сборной России по стрельбе из лука. С будет кому добывать мясо, мясо. у нас Ульяна, Ульяна стреляет стреля. тоже будет кому охотиться тоже будет кому охотиться у нас реально вот я смотрю, Бог готовит я, так стена, это, чтобы виждан, у нас Господ, была супер команда, что последние дни были последние вообще, дни? вообще не грустными. Да не со многу ты <laughs> Да да да, будет весело и интересно. <laughs> весело и интересно. Поэтому бодрствуйте, дорогие, За давайте помолимся. Дорогой Господь, Господь, я благодарю за те пророчества, за те откровения, за те пророчества и откровения, които, които ти не даваш. Я благодарю тебя за то, что ты работаешь с нашими умами и сердцами на каждого человека. На человек. Я молю тебя, Господь, и те моля, Господь, дай нам быть всегда в отличном коннекте с тобой. Чтобы... Дух Святой постоянно был в наших сердцах, Святия в наших умах, и, и чтобы мы не обольстились, и да не излужим, когда действительно придет Антихрист, на Антихрист, и когда он начнет действовать. Да действовать, дай нам, Господь, вечно уповать на Тебя, позволи не вечно да и действительно все беды да и невзгоды отдавать Тебе, и, да и не на зацикливаться теб, на них, да дай нам мудрости и сил приводить как и можно больше людей к спасению. Да Просто используй спасението. нас как твой, инструмент. Используй как твой инструмент. Открывай наши сердца, наши ни, дома, наш разум, разум на то, что мы действительно были этим инструментом. И твой инструмент за спасение. На Я хоранда. благодарю Тебя, Боже. А за все, Боже, за мы молились, с любовью, благодарностью и молились, и Иисуса Христа. молились,